ребятки не увидите вы на моем канале уютных уголков прекрасной природы не увидите вы на моем канале бьюти и аутфитов не увидите Нет у меня этого и не будет никогда вы увидите на моем канале если вам это конечно интересно обычную жизнь необычной российской семьи они Утро у него вообще родителей нет! Отдай мне сердце! живущий в глубинке недавно из лесу вышеграде грубо Мы приступим, мы приступим, мы приступим, мы приступим, тупим, тупим, тупим, тупим.